Седьмой фрагмент решения задачи D19 из сборника Яблонского. Давайте займемся определением А1. Из этого уравнения. Значит, А1 мы переносим сюда. А1 оставляем сюда. Где у нас А1? Раз, два, три, четыре, пять. То есть это будет минус два, минус один, минус одна шестнадцатая минус 9 32 минус 1 16 равняется а теперь все вот это сюда с сюда сюда сюда это что будет минус 2 g уже давайте вынесем за скобку уже за скобку минус 2 косинус 30 градусов плюс f косинус 60 градусов. Дальше что? Плюс 1 четвертая. Плюс 1 четвертая. Закрываем. Ну вот, решая это уравнение, а оно у нас какое? А1 умножить на минус, это что у нас? 2 тридцать вторых. 2 тридцать вторых. вторых. вторых. Это у нас сколько? Минус 64. Ну, все с плюсом будет. То есть, минус 64, 32, 32, 32, плюс 2, плюс 9, плюс 2. Все это на 32. И здесь у нас G. Здесь у нас что будет? Минус 2. Косинус 30. Это 0,866. Плюс F у нас. Чему равняется F? 0,2 плюс 0,2 умножить на 1,2, плюс 1,2. Соответственно, это все у нас равняется. А1 ну, пошла сплошь рядом математика. Это у нас 32, 36, 64, 36 и 64, 100, 109, 32, 109, 32. Со знаком минус. Это у нас g ускорение свободного падения. Здесь у нас что будет? 0,866. Это будет что там? 2, 3, 1 в уме. 1 и 7. Минус 1,72 плюс. Ох ты! 0,2 пополам это будет 0,1 плюс 0,5. Это будет соответственно 0,6. Таким образом А1 у нас будет равняться. 32 сотых умножить на минус с минусом 20 плюс, то есть здесь у нас будет 1,700, то есть 1,132 умножить на g, или это будет равняться, давайте примерно это будет 10, это будет 10, то есть 32 умножить на 1,132 делить на 10 это равняется, а ну, вот это мы можем уже и вычислить если прям так возьмемся серьезно за делом, 32 умножить на 1. 132. И делить на 10. 362. 3, 3, 6, 2. Двойку можно оставить. Метр, в секунду, в квадрате. Посмотрим, удивимся, обрадуемся. Нет, не обрадуемся. Потому что я уже смотрю. Вот у нас Решение, причем решение, в общем-то, совпадает. F равняется Mg и так далее. Где у нас? Вот A1. A1 равняется почему-то 2,69. А у нас, соответственно, было 3,22. При этом вот здесь у нас ну, почти все совпадает. Вот здесь у меня непонятно, почему произошло. Вот такое разделение. Uh -huh. вот я вижу несовпадение вот в этом слагаемом 1, G4 вот это все да, было похоже вот единственное положительное вот все остальные отрицательные вот это несовпадение с этим слагаемым ну давайте арифметическую ошибку мы оставим на моей совести главное что в остальном алгоритм понятен решение вот так вот применяется значит Общее уравнение динамики. Соответственно, когда мы нашли А1, мы можем определить и А4. Потому что оно у нас было равно А1 деленное на 4. Это будет значит 3,622 делить на 4. То есть, если бы мы решали по нашим данным, это было 3,622 делить на 4, мы бы получили 0,905, 0905 метров в секунду в квадрате. Далее, что там у нас было еще? Да, еще потребовалось определить Т1 и Т4. Я говорю, это у нас внутренние силы этой системы нашей. То есть, силу натяжения вот этой нити. И силу натяжения, соответственно... А, извиняюсь, не этой, а вот этой нити. Т3-4. Т1 и Т4. Давайте просто обозначим. Ну, для того, чтобы решить э, эту систему... Э, мы уже поступим так, как неоднократно поступали, то есть можно применить опять то же самое общее уравнение динамики, но теперь для какой, для части системы, то есть мы разрезаем, то есть мысленно вот разрезаем, мы рассматриваем только вот это тело, движущееся, точно так же разрезаем, мы рассматриваем только вот это тело. При этом, я говорю, мы можем применять и общее уравнение динамики, можем применять какие-либо другие принципы аналитической механики. Тот же принцип там виртуальных перемещений. И отвечать на эти вопросы. ну Давайте сделаем это, например, для Т1. Разрезаем, что у нас получается. Теперь теперь у нас получается сила тяжести Ж1. Тело вмещается сюда, А1. Значит, вот это у нас сила трения действует. Это у нас действует сила инерции Фи1. И сюда же действует что сила натяжения Т1. теперь перемещение у нас вот сюда задано дельта s1 тело движется поступательно соответственно если мы запишем будет что же 1 дельта s1 умножить на косинус 6... 3... что там у нас было угол вот этот угол 30 градусов был. здесь автора почему-то все время фигурирует синус 60 ну, вот это вот, видите, синус 60, но почему-то трудно объяснить, откуда вышел этот угол. Хотя физика явно говорит нам вот о этом угле, то есть лучше употреблять косинус 30. Это просто определение скалярного произведения, значит, вот этого и этого вектора. Далее у нас что получается? Это мы уже писали, минус f дельта s1, f трения, минус φ1 дельта s1, ну и минус, соответственно, T1 умножить на дельта S1 равняется нулю. Сокращая вот это все, получаем, собственно говоря, принцип фиктивной силы инерции. То есть, сумма всех сил плюс силы инерции должна равняться нулю, в данном случае, в проекцию на ось x. Я повторяю, я не, не указываю вот здесь еще одну силу реакции N, просто потому что мы не рассматриваем... Э вот это уравнение в векторном виде. А в скалярном виде для уравнения вообще уравнения динамики а работа этой силы на любом перемещении дельта С равна 0. Поэтому я ее не указываю. Ну вот, решая это уравнение, что мы получим? Что D1 равняется в чему? G1 минус f трения. G1, извиняюсь, я опять косинус 30 градусов взявнул, минус f трения минус φ1. Или, используя предыдущие данные, у нас что будет, соответственно, 2G косинус 30 минус FMG, 2MG, извиняюсь, 2MG, значит, и там у нас был косинус 60 градусов, минус, и здесь у нас было 2M, Минус 2 а 1 А 1 напоминаю, у нас уже оно известно. То есть, если записывать это, например, возвращаясь к выражению через G, как сделано, например, у автора, то есть 2G косинус 30 градусов минус, это у нас будет, соответственно, G тоже минус 2FG косинус 30. 60 градусов, извиняюсь, 60 градусов. Минус 2 здесь соответственно g деленное на g. А, А1 у нас тоже доля от G. Известная. Ну вот, 32 делить на 32 умножить на 1 и 1 это соответственно будет 35. Сотых, 35 сотых G. То есть, в принципе, мы эту долю от G тоже знаем. Ну, там, 35 сотых, например, можно написать примерно, я понимаю, все это примерно, умножить на g. Соответственно, вот это все сокращаю. Это будет у нас 70 сотых. Это у нас будет 0,2. Косинус 60 у нас, соответственно, 1,2. Это у нас будет 0,866. Мы можем получить 2 на 0,866. Это 1,7. 1, я приближенно вычисляю. 1,7 минус здесь у нас 2 умножить на 0,1 минус 2 умножить на 0,1 это 0,2. И минус здесь у нас сколько получилось? 0,7g. То есть получается примерно, ну здесь уже точно мы можем, если здесь наокругляли все. Это будет 0,8g. 0,8g. Ну, в ответе, правда, у нас опять 0,93g. но ну, я показал, как это делается. Вот точно так же абсолютно мы решаем для чего для. Четвертого тела. То есть мы четвертое тело разрезаем. Добавляем теперь к нему, кроме тех сил, которые действовали. а Действовали, напомню, сила G3. И у нас тело двигалось вверх. А4, то есть G4. Значит, сила инерции F4. И мы разрезали нить. То есть здесь действует сила T4. Вот, значит, составляем, например, общее уравнение динамики. Абсолютно точно так же мы составляем для... Вот как здесь мы составили... Мы составляем для вот этого перемещения. В данном случае это перемещение дельта 4 направлено вверх. Точно так же составляем и решаем. И опять с блеском не попадаем. Естественно в... Сейчас покажу в авторские... Вот у них 0,93. При этом смотрите, что здесь происходит. 2G косинус 30 минус 2Gf косинус 60 минус 2G на Жа1. Кстати, может, вот из-за этой ошибки мы уже и плаваем. Но я говорю, вот теперь уже точно все одинаково. Вот если здесь я сомневаюсь, может быть, здесь вот что-то все-таки забыли, но можно посмотреть. Но я не хочу, честно говоря, уходить в поиски арифметических ошибок. Может, как-нибудь потом, если будет много замечаний по этому поводу, я это сделаю. Но сейчас главное, что вы убедились, что вот решение, я говорю, формула абсолютно одинаковая мы получили. Вот здесь тоже самое, вот формула, которую я сказал, можно написать. Вот для этого тела они будут абсолютно такими же. То есть, строго говоря, здесь бы я написал, что Т4 дельта С4 минус что? g 3 дельта С4 минус Фи4 умножить на дельта s 4 Вот вообще уравнение динамики для этого случая. Сокращая, мы просто получим, что Т4 равняется что? g 3 плюс Фи4. И это, и это у нас выражение есть. Это у нас просто равняется g, а это у нас соответственно равняется g деленное на g, умноженное на а4, ну или а1 деленное на 4, если бы мы все решали через а1. Хотя у нас и а4 тоже уже известные данные. Но можно вот если выражать через g, то вернуться к предыдущей. То есть вот это уравнение, вот это уравнение, извиняюсь, это я учебник открыл. Вот это то же самое уравнение, как видите, полученное. А, здесь, а, они здесь применили не общее уравнение динамики, а вот как я говорил, принцип то есть они сразу написали, этот, что сумма всех сил плюс сила инерции тела равна нулю. Собственно говоря, в данном случае это эквивалентно одно и то же уравнение. Ну что ж, прошу опять простить, что иногда у меня бывают ошибки. Кстати говоря, как оказалось, не только у меня, но и у авторов задачника. Но сейчас я решил не разбираться в этой ошибке арифметической явно само решение вот на сама методика применения общего уравнения динамики то есть вот эти три шага вот это уравнение динамики общее уравнение динамики то есть определение всех нагрузок и всех сил инерции действующих на каждую точку системы, определение перемещения этой, каждой точки системы и запись их всех вот в это уравнение динамики с использованием факта, что работа значит, при поступательном перемещении равна. Вот по определению работа при вращательном движении, это я на плоскости написал, но в пространстве, как я говорил, если их представлять векторами, а не на плоскости, то есть вот момент и вот вращение дельта φ, то это будет то же самое, вообще общем, m умножить на дельта φ, то есть m дельта φ на косинус угла между ними. Ну, вот этот алгоритм, я думаю, раскрыт. Он, в принципе, его автор очень неплохо раскрыт, но уже здесь я пишу решение этих же задач, чтобы дать несколько другую трактовку. Может быть, иногда сделать что-то более подробно, просто ввиду того, что это позволяет формат вот этих сетевых видеосеминаров. На этом мы заканчиваем решение задачи D19. Применение общего уравнения динамики для решения систем механических с одной степенью свободы. Если будут замечания, пишите. Всего доброго.